приехали за покупкой автомобиля в автосалон Альтера. Выражаем благодарность за хорошую работу Кирилы менеджера вашего салона. И также Карина, Карина фамилию даже не знаю. Большое спасибо вам за хорошую работу, Кредитный менеджер там начальник для Методома. Большое вам спасибо за хорошую работу, за оперативную работу, за внимание к клиентам, то есть спасибо.